На канале Виктора Блуда есть довольно популярный ролик, продолжительностью целых 30 минут, в котором он рассказывает о том, как закачать спину и избавиться от грыж. И если первая половина ролика — это довольно бесполезная болтовня, то во второй половине он дает действительно полезную информацию и практические советы для тех, кто столкнулся с этим неприятным явлением. Есть только одна проблема грыжу нельзя вылечить. Мы не будем смотреть сейчас целиком этот ролик, а будем смотреть исключительно вторую половину, в которой, собственно, Блуд рассказывает про грыжи и все остальное, и я буду давать свои комментарии, объясняя, в чем он ошибается с научной точки зрения, с точки зрения биологии человека, а также, что он говорит абсолютно правильно, и к каким его советам я очень рекомендую вам прислушаться. Вообще, грыжа Межпозвоночная грыжа – это одна из самых серьезных травм, с которой вы можете столкнуться в своей жизни. Отчасти именно потому, что она не лечится. Это навсегда, но это не значит, что вы будете страдать все время. Впрочем, не буду забегать вперед, давайте смотреть. Итак, как уже было сказано, триггерам снижает качество вашей жизни процентов на 50%. То есть, с ним проблематично жить, вам сложно поворачиваться, вам сложно садиться, вам сложно нагибаться. Однако, существует категория людей, и, наверное, я тоже из их числа, особо таких, знаете, странных персонажей, которые могут терпеть и это, то есть они терпят этот дискомфорт. И вы знаете, когда вы немножечко разминаетесь и начинаете тренироваться, складывается ощущение, что вроде бы как бы, ну, и норм, то есть там, знаете, спинка разогрелась, кроваток пошел, и вроде бы, да, отпустила. вы продолжаете тренироваться, но потом, когда вы остываете, все начинается заново, еще с более, с новой силой, с нарастающей боли то есть триггер усугубляется что произойдет если вы будете игнорировать триггер как я уже сказал это мышечный спазм когда вы начинаете тренироваться ваша мышца не может работать полноценно потому что она спазмирована ну и находится не в боевой готовности и соседние мышцы они начинают брать нагрузку на себя то есть забирать ее в соседние локальные мышечные группы вроде звучит неплохо однако все вот эти вещи начинают асимметрировать вашу спину а любая асимметрия это очень плохо существует высокий процент вероятности того что если вы будете игнорировать триггер вы поймаете хорошую асимметрию и это приведет вас грыжи а вашей спины, то есть это может быть любой отдел совершенно, поэтому риск увеличивается. Виктор говорит абсолютно отдельные вещи про асимметрию, про триггеры, которые обязательно нужно прорабатывать для того, чтобы они не влияли на вашу технику. Даже если вы не ощущаете то, как изменяется биомеханика движения из-за триггера, то в действительности она все равно изменяется именно по той причине, что организм будет пытаться исключить спазмированную мышцу из нагрузки и будет адаптировать ваше движение. Это вызывает асимметрию, асимметрия может привести к проблемам. Именно поэтому обязательно нужно прорабатывать все подобные моменты, избавляться от всех триггеров, когда они возникают. И это также одна из причин, почему я говорю, что нельзя тренироваться, когда есть какая-то травма, то есть нельзя тренировать те же части тела, в которых находится травма, именно по той же самой причине. Организм будет пытаться избежать боли, будет пытаться изменить технику, даже если вы не будете этого осознавать, он будет пытаться избежать нагружать травми участки менять вашу технику и таким образом привести может еще большим проблемам грыжу можно поймать и не только после триггера ее можно было поймать вот как вы видели молодой человек поднимал холодильник ее можно поймать в несчастном случае упав конечно же то есть но ну, это мы разбирать не будем ее можно подхватить если вы будете просто сидеть однако в 90 случаев если вы ловите грыжу скорее всего вы это почувствуете если вы поймаете грыжу я сказал в 99 процентах случаев вы это почувствуете и в основном это на самом Самом деле не связано с триггером то есть довести триггер до грыжи это нужно действительно очень сильно постараться в большинстве случаев это бытовые травмы именно как вот на ролике у виктора где парень пытался поднять холодильник с ужасной техникой это действительно нагрузка которая чрезвычайно превышает ваш уровень подготовки ваш запас прочности она резкая и заставит вас быстро страдать а вот такое что получить грыжу на усталые мышцы на забитые мышцы Ну, это действительно наверное проблема профессиональных спортсменов которые могут себя до этого довести но необычного человека существует исключение когда грыжа не приносит болевых ощущений но чаще всего вы почувствуете и вы почувствуете это настолько сильно что вам захочется, наверное, я не знаю, вы пожалеете обо всем, что вы делали просто вот до этого. Существует категория людей, которые думают, что они сделаны из железа, и их это не коснется. Если игнорировать простые правила, которые я вам перечислил выше, Великий риск вероятности возникновения грыжи. Помимо болевых ощущений, полной потери мобильности какого-то из заделов, в зависимости от, от того, где возникла ваша грыжа. Итак, что у нас вообще такое грыжа? Грыжа позвоночника, то есть любого из заделов. Ваши позвонки, да? Между вашими позвонками находится жидкая прокладка. То есть, вот допустим вот она жидкая прокладка вот она вот здесь когда вы подвергаете свою спину некоторым нагрузкам экстремальным когда ваш позвоночник находится не в прямом положении а, допустим вот в изогнутом когда вы круглой спиной подняли да вот таким вот образом он сгибается, и жидкое вот это вот вещество межпозвоночное выдавливается вперед на сколько-то миллиметров. То есть это может быть маленькая грыжа, может быть большая. То есть это, от, не знаю, от 0,5 миллиметров и выше до нескольких сантиметров. Чем она больше, тем вам хуже. Соответственно, когда вот эта вот история а, вылазит, у вас может произойти зажимание нервных окончаний, которые могут долбить в зависимости от отдела либо э, в шею, в руки, либо в ноги. То есть это может быть легкий синдром лампаса, когда у вас анимевают руки или слегка анимевают ноги, ощущение такое, будто вы хоть сидели до полной парализации. То есть вплоть до того, что вы будете ходить с палкой, и ваша нога будет вообще, в принципе, вас не слушаться, она будет не ваша. Итак, это главный момент в видео и главная, наверное, ошибка Виктора в понимании того, как устроен позвоночник и что такое грыжа, поскольку у меня нет Apple Watch. Для демонстрации всего этого я буду использовать немного другую штуку. Я специально взял вот такой вот шарик для демонстрации. Давайте посмотрим, как устроен позвоночник. Я еще дополнительно здесь размещу картинку, но думаю, будет проще, если я объясню это наглядно. Допустим, кулачки — это наши позвонки. Между нашими позвонками находятся... находятся... Такая штука, похожая по консистенции, наверное, на желе. В данном случае я использую шарик-лизун. Вот, когда один позвонок давит на другой, то вот эта вот желирующая субстанция позволяет равномерно распределить нагрузку между двумя соседствующими позвонками. В этом плане Виктор сказал все правильно, но дело в том, что это не просто желирующая субстанция. Она состоит из двух ключевых элементов. Собственно, сама желешка — это пульпозное ядро. Вот, она у нас, собственно, так и делает, она ведется как желе. И вокруг этого пульпозного ядра у нас есть фиброзное кольцо. Это супер прочная структура матричного переплетения, которая держит, собственно, все вот это вот пульпозное ядро вместе, не давая ему никуда вывалиться. Когда, собственно, вы нагружаете, вот, нагрузка распределяется по пульпозному ядру, она так сплющивается, да, но в нормальном состоянии Фиброзное кольцо его держит. Что такое грыжа? Сначала, что такое протрузия? Протрузия – это состояние, при котором вы даете чрезмерную нагрузку, и у вас начинает выпячиваться. Давайте я покажу поближе. Вот, вот смотрите, вот, вот это нормально, а вот это вот начинает уже, оп, оп, видите, шарик появляется. Это вот выпячивание. Это выпячивание называется протрузией. То есть, когда целостность фиброзного кольца еще не нарушена, да, но при этом пульпозное ядро уже немножко не ядро, а уже имеет ярко выраженное смещение в одну из сторон, такой пум-пум-пум. Вот. Ш грыжа, грыжа это следующее состояние после протрузии То есть, если у вас диагностировали протрузию на МРТ, а МРТ надо всегда делать при болях в спине то ничего страшного вообще нет все можно восстановить. Грыжа это состояние, при котором наше фиброзное кольцо разрывается. И вот этот вот шарик и, соответственно, пульпозное ядро, жидкость, там, материя, которая внутри находится, она вываливается Вываливается она в спинно канал где куча нервов и, собственно, если она вдруг неудачно что-то передавит, то вы это на себе сразу же почувствуете. Как только она что-то пережимает, начинается невероятная боль. Грыжа также может быть обычная, когда вот у вас чуть-чуть пульпозное ядро, в спинномозговой канал вытекла и может быть секвестированная, когда вы сделали что-то очень неправильное в своей жизни, и у вас не просто пульпозное ядро вытекло, но оно еще и частично развалилось, и у вас теперь плавает кусочек ядра в спинномозговом канале. И вот это может вас привести к абсолютно непредсказуемым последствиям, вплоть до действительно паралича нижних конечностей или еще каких-либо крайне неприятных вещей. И никто не может предсказать, как это произойдет, то есть может вообще обойдется, а может быть будет очень плохо и здесь мы подходим к самому главному моменту, к тому, что грыжи не лечатся вообще, то есть что такое процесс выздоровления, допустим вы поцарапались, да, где-то вот на коже у вас был порез образовались новые клетки, затянулась, вот у вас полностью новая кожа, все в порядке это, ну, будем считать, что практически стопроцентное выздоровление допустим у вас более серьезная травма надрыв сухожилий или связок, очень часто история в локтях, в плечах, да есть такая история, если он частично надорвался, то, соответственно, то связки они не восстанавливаются, то есть вместо порванной связки, там, где она у вас порвалась, у вас новая связка не вырастет, новое сухожилие на том месте не вырастет, у вас будет образовываться так называемый фиброз, то есть рубцовая ткань, которая не обладает теми же характеристиками физическими, например, тягучестью, да, эластичностью, которая была у первоначальной ткани. И это уже не Выздоровление, неполноценное выздоровление. То есть, да, функциональность у вас восстановится, но она уже будет ниже предыдущего уровня. Что касается грыж, то вот это вот фиброзное кольцо которая окружает э, пульпозное ядро, оно не зарастает в принципе. Именно поэтому спустя год, спустя два, спустя пять лет, спустя десять лет, если Виктор придет на МРТ, сделает МРТ позвоночника, то ему точно так же снимок покажет, что у него есть грыжа. Просто потому, что она не может затянуться. Вот это вот пульпозное ядро, которое прорвалось, оно мешает фиброзному кольцу затянуться, кольцо не может затянуться, и все, это состояние с вами теперь на всю жизнь, навсегда. Вы можете пройти острый период, и сейчас Виктор про это тоже будет говорить, вы можете вообще не чувствовать каких-либо неприятных ощущений, какого-либо дискомфорта, вы можете Полностью или практически полностью восстановить свои силовые характеристики. Но рано или поздно это может вас долбануть, потому что вот эта вот ситуация, она с вами навсегда. Это нужно понимать, и давайте смотреть дальше. Большинство врачей склонны говорить о том, что грыжа не лечится. Я с этим в корне не согласен. Возможно, мое убеждение неверно. Однако у меня была грыжа, и я с ней справился. То есть я убежден в том, что грыжу вылечить можно. И они уходят, они всасываются, рассасываются. В перспективе, если все делать правильно, они вас больше не беспокоят. Это именно то, о чем я говорю. Врачи используют научный подход и знания в области биологии и анатомии. Виктор отталкивается исключительно от своих собственных ощущений. Ощущения, а, как я уже сказал, действительно можно, если у вас достаточно сильный мышечный каркас или если вы потом его раскачаете, если вы будете делать все упражнения правильно и безопасно по биомеханике, то вы действительно можете избавиться от болевых ощущений, но грыжа при этом никуда не девается. Грыжа – это та травма, которая остается навсегда, и ее последствия могут рано или поздно проявиться. Тем не менее, дальнейшая информация, которую дает Виктор, очень полезна, и поэтому я рекомендую к нему прислушаться, если вдруг у вас есть какие-то проблемы со спиной. То, скорее всего, вы это почувствуете. То есть вы это почувствуете в своих ощущениях. Это может выражаться в сильных болевых ощущениях, в потере мобильности. То есть как я поймал свою грыжу. То есть я ее почувствовал, но я до последнего надеялся, что это не так. Меня преследовали дикие болевые ощущения. То есть мне было проблематично переворачиваться ночью, спать там в определенных позициях. Я совершенно не мог ехать в машине в сидячем положении, потому что у меня текала вся правая сторона. И также я напрочь потерял мобильность поясничного отдела. И это был не какой-то гипертонус или триггер. Это была полная потеря до того, что я в принципе был довольно гибким пар всю жизнь. Ну, в принципе, и сейчас не жалуюсь. В тот момент я резко потерял мобильность поясничного отдела, и я мог дотянуться до своих прямых ног вот только до сюда. И это произошло настолько резко, что я не мог понять, что, почему, как это вообще возможно. И, судя по описанию, у него грыжа именно в том месте была, где она чаще всего у людей в наше время появляется. В поистичном отделе. Это, по-моему, L5-S1. Вот, называется между вот этими двумя позвонками. И по симптомам, да, это все действительно так. Это действительно очень-очень неприятная вещь. И, поверьте, вы ни с чем не спутаете эти ощущения, когда он просто будет хотеться лежать на полу, и чтобы от вас все отстали. Временами, может быть, вам хотеться будет помереть, если будут сильные приступы, но большую часть времени вам будет просто хотеться лежать. Просто на твердом полу, просто лежать, и чтобы вас никто не трогал. Да, ну, соответственно, эта потеря, она связана также и с тем, что организм ограничивает вас в мобильности для того, чтобы вы просто сами своей глупостью не ухудшили ситуацию с грышей. Поэтому вам очень сильно отрубают огромное количество возможностей, вот, чтобы вы занимались восстановлением это сигналы, которые организм дает для того, чтобы привлечь ваше внимание к проблеме. То есть, соответственно, я начал консультироваться с какими-то бездарными тренерами, и они мне начали говорить, ну ты же занимаешься тяжелым спортом, и значит, твое тело приобрело особую кряжистость, да, вот такой вот интересный термин мне заявили, кряжистость. То есть ты потерял гибкость из-за того, что ты поднимаешь сангу, ты стал кряжистым вот, и я такой думаю, ну да, наверное, я приобрел кряжик. О повальной безграмотности спортивных тренеров на территории бывшего Советского Союза говорить не приходится, потому что у нас очень большой дефицит квалифицированных кадров, и да, действительно, можно и не такую ерунду от них услышать, поэтому, если у вас возникают такие боли, не нужно даже пытаться обращаться к тренерам. Врача-то хорошего найти будет очень проблематично. Даже если вы поняли, что вы поймали грыжу, даже если вы на 100% в этом убеждены, все равно идите делайте МРТ. То есть вам нужно понимание того, где находится ваша грыжа, вам нужно понимание, сколько она миллиметров, в какую сторону она у вас выдвинулась и что, собственно, потом предпринимать и делать. Очень, очень правильный совет. Первым делом, ну, разве что... Первое дело, после того, как вы можете наконец встать, вот после того, как у вас самый острый период закончился, вас отпустило и вы можете встать и не умереть, нужно идти и делать магнитно-резонансную томографию для того, чтобы получить объективную картину состояния своего позвоночника и действительно узнать, в каком именно у вас отделе находится грыжа, какого она размера, на что она может влиять, и, собственно, на этом можно и остановиться, то есть ваша главная задача – получить объективную картинку. Не э, послушать мысли врача, консультирующего, что с этим надо делать, а в первую очередь именно получить картинку для самих себя. Вот тут надо было показывать, как грыжа выглядит. Ладно. Итак, я сказал, что обязательно нужно сделать МРТ, то есть осуществить МРТ, чтобы было понимание того, что с вами произошло. То есть каждая грыжа, она уникальна, индивидуальна, и каждый из них – нужен свой определенный подход. Грыжа может быть такой, что вы не можете приседать, грыжа может быть такой, что вы можете приседать, но при этом не можете поднимать ноги, вы можете делать становый, но не можете жать стой, то есть все уникально. Что касательно врачей, врачи это на самом деле целый, я не знаю, можно сказать мафиозный синдикат. Естественно, когда вы узнаете, что у вас грыжа, вы видите это на МРТ, дают заключение, внутри вас частичка чего-то умирает, вам становится грустненько немножечко, это если мягко сказать. На самом деле хочу сказать, что грыжа это, наверное, не приговор, да? если можно жить, с ней можно развиваться, с ней можно повышать уровень, продолжать тренировки. Главное делать все с головой и с пониманием того, что есть вот такая вот слабость теперь у организма, ее нужно иметь в виду и ни в коем случае не форсировать события, где-то наоборот делать там, шаг назад, да, и десятую шага вперед, то есть продвигаться очень постепенно. Действительно, если вы были профессионально заняты в спорте и получили грыжу и это действительно сказывается на качестве вашей жизни это очень неприятный момент если же вы обычный физкультурник просто любит заниматься на турниках и брусьях и жизнь преподнесла вам вот такой сюрприз то после прохождения острого периода после реабилитации вы даже, возможно, вполне в будущем вы не будете особо напрягаться по этому поводу совсем. От слова совсем. Ну, Виктор Блут у нас исключение. И тренировки у него исключительные. Поэтому для него, да, для него действительно вот это вот а, не восстанавливаемая травма, это действительно большая И Врачи начинают эту историю усугублять, чтобы подгрузить вас на платное лечение. То есть, моя история выглядела следующим образом. То есть, мне дали МРТ, я был в таком обтягивающем рашгарде, и, знаете, доктор ко мне подошел вот так вот близко-близко и тихонечко сказал, я могу ошибаться, но, скорее всего, ваша грыжа как-то связана с вашим родом деятельности. И я подошел к нему еще ближе и говорю, не может быть. То есть вот такой диалог у нас произошел, и они начинают вас грузить. Они начинают вас грузить, что э, дорога в спорт вам закрыта, э, вы больше не сможете поднимать, вам нужно полностью отказаться от того, что вы делаете. То есть они начинают усугублять э, вашу и так пошатанную психику вот этим вот, не, вот этим неприятным моментом. Вы находитесь в таком состоянии, что вы начинаете на всю эту историю вестись, и так, да, да, надо что-то делать. Да, это действительно есть. Все эти слова врачей про то, что вам нельзя больше поднимать тяжести, даже там ничего больше пяти килограмм нельзя поднимать и прочая ерунда, и всякие восстановительные курсы платные, еще будут прописывать препараты, которые вам надо колоть, будут предлагать, возможно, операцию, если у вас действительно будет э, тяжелый больной случай, но не такой, что прям критичный, да, если у вас нет паралича нижних конечностей, или верхних, или еще чего-нибудь, то, в принципе, это не критичный случай. Если вы на своих двоих после грыжи ходите, пускай вам и больно, то это значит ничего критичного нет. Вот, но врачи, тем не менее, будут на этом прям вот настаивать, убеждать вас и так далее. Это, наверное, является нарушением клятвы Гиппократа и совсем неэтичным поведением, вот, либо просто может быть их собственной глупостью и недостаточной осведомленностью в вопросах консервативного лечения грыж не восстановление, а вот именно возвращение качества жизни, какое оно было до появления грыжи, вот, ну, оставим это на их совести, конечно, меня это тоже очень расстраивает Они будут предлагать вам всякое говно типа того, там, знаете, сделать операцию вырезать грыжу, вы знаете, мне кажется нет ничего хуже а, оперирования грыжи, потому что когда ее вырезают, ваш позвоночник вместе поражения начинает, не то что начинает, он просто утрачивает всякую мобильность. И ваш позвоночник начинает быть похожим вот на лом, как я сказал вначале, что он в жопу сунули лом. Вот здесь буквально ваш позвоночник срастается и вы теряете любую мобильность напрочь. А чем это чревато? Как я уже сказал, позвоночник не обладает своей кровеносной системой. Если он утрачивает мобильность, то есть вы не можете, грубо говоря, скручиваться, нагибаться, путь к восстановлению вам закрыт. И велик риск возникновения, грубо говоря, рецидива или травм соседних участок. То есть появление еще больших грыж То есть ни в коем случае не оперируйте грыжу Бывают исключительные случаи, но они связаны Как правило с несчастными случаями, в виде аварий Там же немножечко другая история Но если вы поймали грыжу, ни в коем случае не оперируйтесь Я абсолютно согласен со всем, что говорит Виктор В плане того, что ни в коем случае не оперируйтесь Если это не какой-то критический случай Действительно, вот, позвонки сращиваются, теряется мобильность Помимо всего этого, очень большой процент рецидива после этих операций что ли не 30-50 процентов людей возвращаются повторно с новыми грыжами так что не стоит не стоит лишний раз лезть ножом туда куда не надо мы еще не достигли того уровня прогресса в медицинских технологиях чтобы можно было заниматься нейрохирургией и также успешно как допустим сейчас вырезают аппендицит с точностью там 6 сигма вероятность успеха операции вот поэтому не надо Просто не надо, сейчас будут дельные советы от Виктора, что с этим делать. Конечно, грыжу это не вылечит, но качество жизни позволит вернуть, и это очень положительный момент. Если вы поймали грыжу, ни в коем случае не оперируйтесь, ее можно вылечить. Это я почувствовал на своем примере, я знаю большое количество людей, которые с ним справились. То есть, в принципе, это неприятно, это большая угроза здоровью, но, в принципе, это не смертельно и не так страшно, как вам будут говорить врачи. Грыжа – это неприятно, но не смертельно. Да, в принципе, так и есть, да. Как вам будут говорить врачи. Итак, условно говоря, после того, как вы подхватили грыжу, все вышеперечисленные проблемы в виде гипертонусов и триггеров покажутся вам детским садиком, потому что от них можно избавиться довольно-таки быстро, то есть даже триггер можно за несколько дней убрать, если прямо на него навалиться. А с грыжей все не так. То есть если вы ловите грыжу, как я уже сказал, вам нужно определить ее характер. И в принципе, в ближайший год весь ваш образ жизни должен кардинально измениться, то есть он должен быть весь направлен на оздоровление данного поврежденного сегмента первое обычно что происходит это период обострения то есть когда вы непосредственно поймали и ну, в принципе в тот момент у вас не будет мысли о том что вам хочется заниматься то есть у вас попросту не будет вполне вероятно что вам кто-то будет зашнуровывать шнурки то есть у меня так было вполне возможно что вы не сможете спать на спине или на животе то есть вам будет страшно нагибаться за предметами и это может длится довольно-таки долго, то есть это называется период обострения, и в этот период вам нужно напрочь исключить все нагрузки. То есть, вообще полностью их убрать. Вплоть до того, что вы даже, возможно, не сможете быстро ходить или бегать, потому что ударная нагрузка от ног к спине будет передавать вам болевые ощущения. То есть, вот эта вот вибрация будет долбить и тоже усугублять ситуацию. Поэтому, когда я подхватил свою грыжу, я не мог даже быстро ходить. Крайне неприятно. Это очень депрессивно, то есть, когда я вообще поймал вот этот период обострения, я, наверное, неделю не выходил из дома и дня три из этой недели я просто спал, не вставая с кровати забывался в таких неприятных снах. С другой стороны, вы можете рассматривать этот период как совершенно новый опыт, который далеко не всем в этом мире дается и позволяет вам по-другому взглянуть на свою жизнь. <laughs> ну, это если пытаться сохранять оптимизм в этой ситуации, несмотря на После того, как у вас прошел период обострения, он обязательно пройдет со временем, то есть не может быть всегда. Вот этот вот обостряющий период, если вы не занимаетесь, то есть рано или поздно он немножечко стихнет, пройдет, и вам станет чуточку легче. Но станет легче, это не значит, что он пройдет полностью, это не значит, что вам нужно бегом бежать в зал. То есть вам нужно начать легкий период реабилитации. То есть вы можете подключить свой тренировочный процесс какие-нибудь легкие упражнения, не знаю, возможно, на турнике, на брусьях, то есть которые исключают полную э, компрессию, которые исключают трассионные скрутки. То есть я вот не мог, допустим, многих к поднимать. Тоже вот эта вот собачка мне мешала. В принципе, да, во время острого периода, как бы, говорить о том, что не нужно давать какие-либо нагрузки, тренировки организму, наверное, не нужно, потому что вы сами это поймете. А после острого периода любые упражнения, которые не будут задействовать тот отдел позвоночника, в котором у вас грыжа, и, соответственно, не будут приводить риску к повторному обострению, их можно выполнять. То есть, опять же, если говорить про грыжу поясничного отдела, то все варианты подтягивания на перекладине, только нужно подобрать перекладину такой высотой, чтобы на нее не надо было запрыгивать-спрыгивать, вы можете выполнять, потому что поясничный отдел позвоночника там не работает, если только вы не, вдруг решите не потягиваться с уголком, но не надо таких глупостей делать, вот, вы можете полноценно тренироваться. Да? То есть отдельные изолирующие упражнения на руки можно делать, там, на плечи, подтягивания, еще какие-то вещи. Отжиманий нет, потому что когда вы стоите в упоре, то у вас, соответственно, поясница должна напрягаться. То есть все упражнения, где нет нагрузки на больного участок позвоночника, их можно делать абсолютно спокойно, без каких-либо волнений. Так что... И с этого, с этого, кстати, начинается реабилитация. То есть, если вы заработали себе грыжу, то можете считать, что ваш уровень физической подготовки обнулен, и не как вот после обычно после болезни вы возвращаетесь в зал, начинаете с небольшого уровня, да, быстро поднимаете Нет, вы начинаете с самого нуля, с самых простых вещей, с ЛФК, с физкультуры, лечебной гимнастики, вот то, что дают в санаториях Вот вы начинаете с этого Соответственно, это можно назвать периодом реабилитации Помимо поиска доступных и выполнимых для вас упражнений, вы также должны немножечко адаптировать свой образ жизни под это все То есть я рекомендую спать на матрасе на полу также я рекомендую прокалывать э, вот где-нибудь там в область жопы или в пораженный участок витамины группы В мельгама, то есть или B12. Э, я не знаю почему, кто-то с кем-то я консультировался, мне, сказал, что, мне сказали, что это помогает. Не знаю, я не рекомендую. Так же, как не рекомендую лезть, резать себе что-нибудь внутри, Также и не рекомендую идти колоть себе непонятно что, непонятно зачем, если результата можно получить и без этого. С другой стороны, я вот впервые вижу эту рекомендацию относительно прокалывания препаратов именно на этапе реабилитации, не блокирующих боль, да, которые колются прямо в позвоночник для того, чтобы заблокировать боль и дать вам возможность существовать без боли, а вот именно реабилитирующих. Не изучал этот вопрос, признаюсь честно, не буду говорить. Но в общем плане... Я небольшой фанат идеи что-то дополнительно себе колоть, если это не нужно. В принципе, это действительно помогает, это немножечко витаминизирует и насыщает вот эту вот там около позвоночной вот эти вот все истории. Соответственно, как я сказал, третий раз уже говорю, позвоночник не обладает своей системой кровообращения, поэтому ей обладает только прилегающие мышцы, и вам потихонечку помаленечку нужно как-то вот эту вот историю насыщать кровью то есть вам нужно подобрать упражнения которые будут не критично нагружать пораженный участок тела то есть это возможно если это поясница какие-то легкие наклончики то есть с какой-нибудь легкой резиночкой с палочкой я не знаю с боди-баром, то есть вам нужно восстановить кровообращение в этом пораженном месте да да самые простые упражнения с минимальной нагрузкой это то с чего вам нужно будет начать и только только после того как вы перестанете ощущать какую-либо боль. То есть, если упражнение доставляет боль, это значит, вы еще не прошли острый период до конца, и пока что-либо делать рано. Можно делать те упражнения, которые не связаны с поврежденным участком позвоночника. Следующий момент. А, массажи. Остеопаты, мануальная терапия, это все хорошо и замечательно, если вы уверены в этом человеке, и он проверенный. То есть это если обычный шарлатан, который вас просто там повозит, погладит, в лучшем случае, в худшем случае сделает вам еще хуже, то есть это должен проверенный специалист, который безусловно знает, что делает и сделает это для вас лучше. Что касается остеопатов, абсолютно согласен, только разница в том, что в отличие от Виктора я не верю в существование профессиональных остеопатов, которые могут вот там что-то ручками вам поделать в позвоночнике и это решит все ваши проблемы, то есть я бы держался подальше от мануальных терапевтов, остеопатов и всех людей вот подобного профиля, которые обещают вам восстановить, потому что с очень большой вероятностью они либо не дадут результата, либо вас еще и поломают. Вот такое вот у меня мнение. Потому что, исходя из того представления, исходя из тех знаний о устройстве позвоночника, которые у меня есть, я не вижу, как внешним воздействием можно исправить ситуацию, если она уже доведена до уровня грыжи. То есть, если бы это действительно была проблема в каком-нибудь триггере, скажем, да, зажатые мышцы, которые вызывают асимметрию всего этого дела, то, да, там мануальчик или массажист разминают вам мышцу, и таким образом и симметрия исправляется, и все восстанавливается, как было. Но когда уже есть нарушение внутренних структур, целостности внутренних структур, то там тыкай пальцем, не тыкай, ты обратно пульпозное ядро внутрь не загонишь. Не сможешь этого сделать. А больше-то ничего вам и не поможет. Поэтому я обдержался от этого подальше. И как бы это ни звучало, это йога. Йога, это, вы знаете, в тот момент для меня это было просто настоящим изумрудом, алмазом и открытием. То есть это реально то что помогло и поставило меня на ноги. Я всегда к ней скептично относился, но в принципе я до сих пор скептично отношусь ко всяким астральным движениям, духовным практикам. То есть я за практическую часть. И вы знаете, я слышал до травмы многих людей, которые говорили, что это волшебство. Я думал, вы знаете, это действительно так. Есть один курсик, я, наверное, прикреплю это видео, потому что оно помогло мне, помогло многим моим знакомым. И после выполнения данного курса первый раз вот, я его сделал, он длится час, и мне стало легче сразу, моментально. То есть это было похоже на волшебство, на сказку, и я даже не мог поверить, что такое может быть. То есть это, черт возьми, это действительно работает. Йога ⁇ это реальная вещь, которая поможет вам в борьбе с грыжами. Йога бывает разная. К сожалению, Виктор разместил, да, ссылку на этот курс, но ссылка уже не работающая. Видимо, много лет прошло, если вдруг... Виктор увидит этот ролик, пожалуйста, размести ссылку еще раз или как-нибудь поделитесь с нами этой информацией. Потому что, в принципе, нагрузка, которая дает йога в плане тренировочной части, это статическая нагрузка, совмещенная с растяжкой одновременно, не очень высокого уровня, да? То есть, в принципе, если мы возьмем всю часть связанную со стретчингом, она очень похожа у йоги, у советской гимнастики, той же, у физкультуры. Это действительно очень полезно, потому что нагрузка небольшая, нагрузка целевая, позволяет вам прокачать огромное количество мышц именно в статике восстановить нервно-мышечную связь, которая, возможно, и, скорее всего, была повреждена в результате травмы. В этом плане, да, да, йога позволяет достичь результатов, если подобрать правильный комплекс. Далеко не каждый комплекс йоги подойдет, далеко не все упражнения вам подойдут. Вот. Но если правильно найти хороший комплекс, выполнять его с умом, то да, йога, йога, советская гимнастика, ЛФК, это вот все одного поля ягоды, они все помогают по одним и тем же причинам. После того, как мы прошли все вышеперечисленные процедуры, включая йогу, вам обязательно должно стать лучше. И после того, только после того, как вам стало лучше, то есть вы смогли нормально нагибаться, восстановили свою мобильность, вы не испытываете болевых ощущений, можно потихонечку восстанавливаться и добавлять уже непосредственно какие-то упражнения, которые не будут пагубно сказываться на вашей проблеме. То есть на моем примере, я говорю, он индивидуален, поэтому... Вполне вероятно, что вам он не подойдет, мне подойдет. То есть я исключал все осевые нагрузки в виде приседа, жимов стоя, двуручных подъемов и так далее. Но при этом я оставил все однорукие подъемы, то есть швунги и так далее. Они почему-то не причиняли мне никакого дискомфорта. Я свободно работал, поднимал довольно много одной рукой. Но про приседы и все вот эти вот двусторонние двуручные компрессии я позабыл где-то на год-полтора. То есть весь мой период восстановления занял где-то полтора года. Совет касательно исключения сегодня нагрузки, он подойдет абсолютно всем. У кого грыжа как минимум грудного отдела или ниже, потому что при нагрузке сверху это все будет сдавливаться. Поскольку грыжа приводит к тому, что у вас э, вес не распределяется равномерно, как он должен между позвонками, то, соответственно, осевая нагрузка это все усиливает. Действительно, возможны исключительные случаи, когда вы сможете выполнять э, нагрузку с одной стороны, односторонние всякие упражнения, потому что ну, формат грыжи позволяет весу распределять таким образом, чтобы вы его не чувствовали. Но я бы вообще полностью исключил всю осевую нагрузку до тех пор, пока вы полностью не восстановитесь, то есть не сможете делать упражнения без боли. То есть даже если вы там, начинаете делать приседания, приседаете с самым маленьким весом, и он не доставляет боли, и вы тренируете так какое-то время, и после этого уже начинаете постепенно наращивать, но боли ничего не должно доставлять. Итак, возможно, это долгая теоретическая часть, кому-то покажется нудной, неинтересной, особенно для ребят, которые не испытывают пока никаких проблем, я надеюсь, не будут испытывать, но это очень полезно, это очень информативно, то есть это довольно серьезное видео. Все те, кто заинтересован в здоровье своей спины, я рекомендую посмотреть его полностью. Также я говорил, что э, при борьбе э, с гипертонусом вам поможет раскатка первого уровня как я его характеризовал и для ее выполнения вам понадобится вот следующие штуки вот такой вот формы то есть вот это вариант для бедных это фановая труба это вариант уже для мажоров то есть вот такие вещи продаются в спортмастере стоят особо недорого вы чувствуете гипертонус допустим поясничного отдела грудного отдела и вы просто раскатываетесь на вот этой штуке следующим образом тут как бы ну, никаких особых секретов нет допустим у нас гипертонированная спина как у меня вы на нее наваливаетесь и начинаете осуществлять легкие покатывающие движения, то есть это довольно приятно. Можно прохрустеть всю спину, то есть это, ну, это прям полезная штука, я рекомендую выполнять ее. Всем людям после тренировочного процесса абсолютно. Даже если вы не страдаете, все равно лишним не будет. С этим все просто. Также этой штукой можно раскатывать и ноги, и руки. Но у нас сегодня про спин. Да, да, да, раскатка на массажном роли, это действительно очень хорошая штука в плане борьбы с гипертонусом, в плане профилактики возможных трав спины. Не только спины, там да, рук, ног, чего угодно. Единственное, что мне вот больше понравился его вариант ролла для бедных, потому что он более жесткий. То есть даже на моем уровне вот этот вот мягкий ролл спортмастера, он не дает практически результат. То есть я на него ложусь, я продавливаю весом, мышцами этот ролл, э, вот эту вот пенную часть, и ничего не чувствую. А вот если на чем-то жестко начинаешь прокатываться, то прям продавливаешься. Но лучше, чем ролл, есть другая штука, и Виктор о ней сейчас э, будет говорить. Мне очень понравился вот этот момент в ролике, потому что пока ты сам не столкнешься с необходимостью использовать эту штуку, ты не понимаешь, насколько это гениальная вещь. Следующая раскатка более глобальная. Она относится к нашим триггерам, то есть проблемным точкам, мышечным спазмам. Для этого вам понадобится вот этот вот парень. Вы знаете, человечество был прорыв, когда они изобрели колесо. В принципе, когда они изобрели шар, я думаю, это тоже прорыв, особенно в тренировочном процессе. То есть, это элементарная вещь, но она на самом деле хранит в себе просто таинство волшебства, потому что ей можно вылечить практически все триггеры при должном использовании, при правильной эксплуатации. То есть, вот эта вещь может избавить вас от больших проблем. Если кто не понял, у него в руках мячик для лакроса. Это такой 7-сантиметровый, очень прочный резиновый мяч. Если вдруг у вас нет или нет желания тратить несколько сотен рублей на его покупку, для начала может подойти, скорее всего, подойдет. Обычный теннисный мячик он будет достаточно жесткий для прокачки. Но в дальнейшем обязательно, обязательно возьмите себе мячик для лакроса. Вы не представляете, насколько это замечательная вещь, пока не начнете про. Катывать ей, продавливать ей с зажатой мышцы. Вот тогда вы вспомните и меня, и Виктора добрым словом. Ложитесь на пол, кладетесь на него пораженным участком. И, вы знаете, вот болевые ощущения будут очень сильные, особенно поначалу. То есть вы будете раскатываться, испытывать очень сильные болевые ощущения. Но по мере того, как вы будете раскатывать, и размазывать вашу пораженную мышцу, она будет расслабляться и вам будет становиться легче. Также можно раскатывать плечи у, у, у стены, также можно раскатывать задницу, если она у вас тоже в гипертонусе, ноги и многое другое. То есть У меня, как правило, спазмируют лопатки, либо поясничный отдел, фасцы прикрепления к заднице. И поэтому вот этот вот друг выручал меня не раз. Но это требует времени, это требует терпения, некоторые сноровки, этому нужно уделять внимание. Нудная теоретическая часть прошла, я рассказал вам немножечко о раскатках. Также... Ну, про массажи, прочие истории рассказывать не буду. Есть вариант еще рассказать о некоторой растяжке, но в принципе это можно посмотреть в моем предыдущем видеоролике, где я нахожусь в студии Анастасии где Она показывает замечательные упражнения для поясницы, для того, чтобы ее растянуть. Поэтому о теоретической части мы идем к практической. Я говорил, что это будет тренировка спины. Это будет тренировка спины, оздоровительные упражнения, профилактические упражнения. И я вам покажу топ-5 упражнений, которые я выбрал для того, чтобы ваша спина была крепкой, здоровой и вас не мучили такие проблемы, как гипертонусы, триггера и грыжи. На первом упражнении долго зацикливаться не будем, потому что оно знакомо абсолютно всем, и это планка и все ее подвиды и разновидности. Выглядит следующим образом, то есть вы занимаете позицию либо таким образом, либо вот таким вот образом, то есть также есть всякие различные модификации, когда вы стоите на одной руке, экспериментируете, там, знаете, поднимаете разноименные руки и ноги и многое другое. То есть, в принципе, если вы офисный работник, я могу вам а, подсказать одну схему, которая вам будет достаточно для здоровья вашей спины, то есть это планка, которая выглядит следующим образом, 3 минуты планки, минута отдыха, 2 минуты планки, минута отдыха, минута планки, финиш. Если вы будете это делать каждый день, то есть это занимает примерно там где-то 10 минут, ваша спина не будет страдать от проблем с позвоночником. Да, очень дельный совет для офисных работников, которые ведут сидячий образ жизни. Главное следить за тем, как вы выполняете планку, следить за техникой выполнения и постепенно, естественно, усложнять. То есть если стоять 3 минуты в планке уже становится легко, то действительно начинаете выполнять разные варианты планок. Поднимаете параллельно поочередно руки, ноги, делаете развороты в планке и любыми разными способами усложнять, чтобы упражнение продолжало давать вам нагрузку, а вы не просто так стояли 3 минуты, и спина скажет вам спасибо, вы действительно почувствуете значительное улучшение. В этом плане очень-очень классный совет, я также присоединяюсь к нему. Итак, следующее движение вы наверняка могли видеть в фитнес-центрах, то есть девочки его очень любят, это ягодичный мостик. На самом деле, помимо того, что его любят девочки, я могу порекомендовать полюбить его и мальчикам, потому что если вы используете проблемы с поясничным отделом и ближе к то это упражнение будет как нельзя лучше. Помимо того, что оно укрепляет ваши мышцы, его можно делать в динамике, его можно модернизировать делать на одной ноге, я вам сейчас покажу. Также это прекрасная профилактика простатита и улучшение кровообращения большого малого таза, так что, мужики, берите на заметку. Делать его можно как в статике, так в динамике. В принципе, если вы работаете в статике, можно работать Следующим образом, то есть вы а, занимаете позицию мостика на двух ногах и держите ее минуту 20. 40 секунд отдыхаете, держите ее минуту 20. 40 секунд отдыхаете, держите ее минуту 20. Получается три подхода статики, 2 подхода отдыха. Точно так же 10 минут в день, не больше, и ваша спина уже будет лучше себя чувствовать. Также, если вы делаете его в динамике, да и в статике, вы можете... Прибегать к помощи каких-то утяжелений, вы можете класть туда какую-то тяжесть, не знаю, девушку, кошку, собаку, блинчик, банку с майонезом, все что угодно. Да, да, еще одно превосходное упражнение. Главное следить за тем, чтобы в процессе выполнения не было переразгибания в пояснице. Некоторые этим грешат. Нужно смотреть, чтобы верхняя плоскость тела, она была ровная, чтобы вы не переразгибались. Опять же, особенно это важно, если у вас вдруг травма поясницы, грыжи поясничного отдела, то это может, наоборот, тогда при неправильном выполнении это упражнение принести больше вреда, чем пользы. Но при правильном все эти плюсы, которые Виктор рассказал, они действительно имеются, и это одно из тех упражнений, которые в обязательном порядке надо выполнять абсолютно всем. Следующее упражнение в кроссфит-залах наверняка а кто занимается, тот о нем слышал, он называется «Супермены». И также, если вы человек старой закалки, рожденный в Советском Союзе, вы наверняка знаете упражнение «Лодочка». Также его можно выполнять и в статике. Может лететь. Данное упражнение, будь то статика или динамика, можно делать в стиле табата. 20 секунд работы, 10 секунд отдыха, 8 раундов. 5-10 минут в день ваша спина замечательно себя чувствует. Ну вот с этим упражнением уже все не так однозначно, именно потому что сами видели, когда Виктор лежит на полу и поднимает ноги и руки, у него вот прям прогиб в пояснице. Поэтому в отличие от предыдущих упражнений, однозначно рекомендовать его всем я не могу. Можно... Попробуйте разделить это упражнение на две части, где у вас, например, закрепляются ноги. Допустим, на брусья залезли, закрепили ноги так, чтобы... И вот верхнюю часть тела вы что-то с ней делаете, поднимаете, но в определенной амплитуде. И точно так же вы можете лечь на брусья сверху, чтобы они были под вами, и немного поднимать ноги чтобы также в определенной амплитуде работать, чтобы не было переразгибания в поясничном отделе, которое может, наоборот, привести к травме, привести к возвращению острого периода или полуострого периода. Поэтому вот это упражнение, с ним надо быть еще осторожнее, чем с ягодичным мостиком. И вот это уже я не могу рекомендовать всем для выполнения, потому что оно... Неоднозначно. Не Следующее упражнение это лежачая гиперэкстензия. И в принципе для того, чтобы выполнять дома, совсем не обязательно иметь вот такой вот тренажер. Достаточно иметь одного верного друга или подругу, которая поддержит ваши ноги. Водос, Прям сесть? Да, да. Да? Да. видишь? Три подхода по 30 повторений, и ваша спина в замечательном тонусе, мышцы поясничного отдела наполнены кровью, ваша спина здорова. Ну вот, опять же, опять же, вы видите, насколько сильно он переразгибается назад. Видимо, грыжа у него была очень давно, и сейчас нет никакого риска ее возвращения, и он уже все закачал, но в качестве восстановительного профилактического упражнения я не могу рекомендовать это. Именно в такой амплитуде вот нет, нет. Скорее, можно рекомендовать что-то подобное гиперэкстензии, но когда вы просто фиксируете себя в горизонтальном положении удерживаете вот это вот горизонтальное положение верха тела в такой невесомости, да, в воздухе, при этом ноги у вас зафиксированы, но пытаться еще назад переразогнуться мне эта идея не по душе, если вдруг этот ролик смотрят врачи, пожалуйста, подтвердите или, может быть, развейте мои опасения, но из того, как это выглядит и из-за анатомии позвоночника, мне кажется, это не самая лучшая идея. Ну и разумеется, это видео не обойдется без упражнения от силачей прошлого, то есть данное движение называется «Мост Самсона», его выполнял Александр Зас, выполняя его, на него становились. Три человека, он без труда их держал. Также на его груди в этом положении разбивался бетонный блок каменный. И вы можете представить силу его спины, то есть удерживать трех человек в этом положении очень трудно. Если предыдущие а, упражнения были в большей степени а, нацелены на поясничный отдел, который является, как правило, проблемным, то это упражнение усиливает вашу спину от начала до конца, то есть от вашего хвоста до да, макушечки Слушайте, оно очень крутое Я могу сказать, что оно очень крутое Мне очень страшно было бы его попробовать Но может быть как-нибудь С чем-нибудь поддержкой на этот ветер. Выглядит очень круто Выглядит, что действительно очень мощное Упражнение, которое действительно Прокачивает весь задний, так сказать, posterior chain на английском. Я не знаю, как на русском термин этот переводится. вот Всю заднюю поверхность, все, что есть сзади, все мышечные. Всю мышечную цепочку мышц от макушки до пяток действительно прокачивает, но страшно и может быть очень опасно, поэтому не знаю. Однозначно никому не рекомендую повторять за Виктором если вообще дорога жизнь. Но упражнение крутое. Данное движение является, наверное, самым экстремальным из вышеперечисленных и здесь трудно ставить какие-то временные рамки, поэтому здесь предлагаю поэкспериментировать вам самостоятельно. Вы также можете увеличивать количество подходов, варьировать время, начинать с 30 секунд, постепенно увеличиваться, класть на себя какое-то отягощение, как в случае, допустим, с ягодичным мостиком. Но вот это упражнение из всех четырех вышеперечисленных является самым крутым, мощным для укрепления спины в домашних условиях и для ее профилактики травматизации. Ну что, пироги, вот и подошло к концу это не маленькое видео. И как я уже сказал, возможно кому-то оно покажется нудным, а кому-то оно покажется неинтересным. Но, возможно, это до поры до времени, пока у вас не коснулись проблемы со спиной. Поэтому все те, кто испытывает дискомфорт, я уверен, что они посмотрят и возьмут что-то себе на заметку. Всем остальным я желаю здоровья, уделять по своей спине больше внимания, даже несмотря на то, что вы ее не видите, то есть она крупная, сильная, но очень капризная. Поэтому любите ее, берегите ее, любите свой позвоночник и поддержите его так же, как он поддерживает вас. С вами был Виктор Блуд. Подписывайтесь, не подписывайтесь, смотрите сами. Спасибо, что посмотрели. Счастливо. Ну что я могу сказать? Очень правильные слова. Действительно, до того, как человек сам столкнется с травмой, такой травмой, как грыжа, он не оценит всю важность этого ролика и всю пользу, которую этот ролик может принести. Скажу честно, я изначально был скептически настроен по поводу содержания этого видео, потому что вначале мне скинули именно момент, в котором Виктор описывает устройство позвоночника и то, как он вылечил грыжу, а это ну, полностью не соответствует тому, как на самом деле устроен позвоночник, и грыжи на самом деле невозможно вылечить, с ними придется жить дальше. Я не будут влиять на качество жизни, они будут всегда ждать подходящего момента для того, чтобы вылезти, напомнить о себе и испортить вам жизнь. Вот. Но, тем не менее, качество жизни можно значительно улучшить, вернуть практически до прежнего уровня. Или, если у вас был не очень высокий уровень подготовки, то даже выше прежнего, благодаря регулярным тренировкам. И в этом плане ролик действительно полезен. Все практические советы, которые связаны с упражнениями, с тем, что делать после того, как вы схватили грыжу, да? это все очень правильно, это очень полезно все, и в этом плане мне ролик очень понравился. вот я досмотрел его до конца, и сейчас э, рекомендую. да, ссылку на его ролик я размещу, можете посмотреть сами, можете делать упражнения. ну, а мы будем дальше смотреть YouTube на предмет поиска мракобесия на нем или или ошибок, или ошибок, кто знает, может, ну не все углубляются сильно в вопросы физиологии, биомеханики, какие-то медицинские вопросы, поэтому, когда делают ролики, у них зачастую возникают ошибки. Так что предлагайте будущих кандидатов для разборов видео в комментариях, я все комментарии читаю, самые веселые отмечаю сердечком, вот, и буду снимать новые ролики, благо, что этот формат достаточно простой для съемок, особенно, когда на заднем плане никто не бегает, так что буду рад вас радовать новых видео. На этом все на сегодня, с вами был Антон, канал Street Workout, Будьте здоровы, берегите себя и помните, что здоровье важнее, чем прогресс. На самом деле, может быть, сейчас по молодости вы этого не понимаете, но со временем вы поймете, что это очень простая истина, которой надо следовать. Здоровье важнее, чем прогресс. Пока!